здравствуйте очередная поездка вот такой козлик ходит рога высокие тоненькие тоненькие И два отросточка. интересно интересная обычно с двумя сколько вот я наблюдал они более низкие Но это вот они какие Так вот вот сегодня ветерочек дует ну там третий он что-то видно маленько-маленько пытается расти едем мы с вороном дальше кстати идет хромает Тогда еще посмотрю за ним. Со спины выглядит как-то худо-худо. Больше не приблизить. Но мне кажется, это позвоночник у него. Посередине виднеется. Опять травку ест, должен наедаться. Сейчас попробую выйти и успугнуть тогда. Так, вот он меня увидел. На открытом месте. Ноги вроде все целые. И, так просто. В общем, ускакал-то он нормально. А вот при шаге он шел. Дома еще пересмотрю, как будто ему что-то мешало, либо больно. Но вот так вот. Вот козочка. Маленькая, наверное, прошлогодняя. Сейчас еще одно видео тоже дорогой выскочило. Еще одного рогатика был размером главное поменьше чем тот который с двумя отростками но у него в этого были три отростка но рога короче а тот пошел у меня с под ветра все-таки бегать потом и вот когда он легким таким бегом рысью бежит видно что он прихрамывает козленок у нее есть вот этой козлочке в чем я сомневаюсь то он еще где-то спрятавшись будет не будем его искать не будем время тратить ее снимать нас интересуют рогачи будем искать трофейных красивых козликов чтобы глаз радовался ну или вообще может бодаться будут или что-то подобное вытворять Снимем, если успеем. Солнце еще высоковато. Довольно таки. Но сейчас поедем дальше. Кузочка. Вот это выглядит пузатая. Вон какие бока у нее большие. Да ладно это козочка тут, тут в общем их перенаселение я так слышу сзади меня один один убежал туда и увидел не думаю что это коза я бы ее увидел если бы она с тех кустов перебегала сюда поле вроде как рогатик там бежал в общем в кустах в том большом лесу такой грубый-грубый голос должен быть хорошенький такой трофей может конечно трофей не очень размером он будет большой какие уж рога это как показывает практика и самый большой по весу бывает с двумя отростками и один в общем вот здесь где-то тоже по голосу потом левее там такой помягче какой-то голосок я музыкального образования не имею слуха Не знаю как правильно сказать Ну в общем Грубо говоря на квадратный километр Их тут 6 штук сейчас перекликалось Минут 10 буквально они орали, орали, орали, орали, орали Вообще не затыкаясь Я вот потом увидел, который вправо-то бежит эти вроде сместились и сюда, я так понял Все примерно рядом должны были находиться Коня привязал, один где-то тут рядышком кричал Сейчас ветер от них Не сильно конечно все стихает и стихает Но попробую сейчас потихоньку тут по кустам полазить Может где кто и выйдет На край Полянка это хорошая. Вот с той стороны. Кто видео про браконьеров смотрел, часть третью. Я там историю одну рассказывал. В общем, это с этой полянки история. Ладно, пойду пройдусь потихонечку. Время нам позволяет, фотоловушку еще везу поставить. так. Будет интересно, включусь, ну, вот и попробую вот здесь вот добудь кого-нибудь, здесь не видно ни черта Дальше 30 метров, это вот примерно вот так вот камера, расстояние 30 метров Вот до вот этого вот пенечка, то вот она удаляет, здорово, кажется далеко, на самом деле близко увидеть, как он, например, идет краем, не краем и пытаться обрезать и слушать сейчас стоял показалось, где-то он туда веточки трещали может, туда и шел но я рассчитываю на то что он должен сейчас выйти на край куда-то вот при такой местности где обзоры очень ограничены Некоторые полянки В моем случае Из моей практики Самое эффективное Это как я в некоторых видео говорил Пасти его Времени конечно потратит Потребуется достаточно много Потратить Но если трофей Достойный Оно того будет стоить может быть, как-нибудь видео и засниму, как времени не будет достаточно у меня. Найду какое-нибудь место, да хоть даже вот это, что здесь точно, кослик, например, тва обитает. Исследую его. Выберу самые перспективные места может появиться, В какое время появится, а ну, и потом останется эти места изучать, караулить, ждать. И если к этому вопросу подойти очень серьезно и ответственно, то как история с этой полянки рассказывает, уже будет известно все до минут. сколько, чего, куда и зачем он пойдет. Сейчас вот пока я иду особо как бы признаков вообще не видать. Есть там березочка маленькая, на синке тут, где березка, где осинка. Чуть-чуть задрана там чуть-чуть задрано. Это вообще не серьезно. Должно быть такое, у него тут место, где он на дню может раза по три пройти. А то и больше. И это место надо искать. Вот так вот, как сейчас я иду. Это те, кто в лотерею выигрывают. Можно надеяться. Вот, например, я в лотерею не выигрываю. Но вот он, вот он где он... Блин, потерял. Потерял, потерял. В общем, где-то вот тут -вот -вот идет за кустом вот он. сейчас выйду чтобы на кусты не фокусировалось идет он в том направлении куда убежал более слабый то есть он сейчас должен пройти примерно свою границу Обозначить, откуда он его может выгнать Стростка, такие средненькие рожки. Так, сейчас отвечу и продолжу рассказ. Алло. Долго, часа три наверное, а что? Ну, выпусти их за ограду. Они сами выйдут. Они сами выйдут и зайдете. Так, ладно, с этим мы примерно определились. Он живет он однозначно здесь. лечь может и там. Вот это кусты небольшие, они среди поля. Были еще оттуда крики. Сейчас пройду обратно туда. Этого можно пости здесь, на вот этом переходе. Так что вот так вот тут вот, видео, наверное, у меня получится длинное. Поделю на несколько частей. Вдруг кому-то будет интересно послушать подобные мои рассказы и наблюдения то как я делаю вот она тропиночка есть у них тут ладно иду дальше в общем козлик ушел в эти кустики я вышел здесь вот такое место Вот здесь вот где-то в березках по времени вот они сейчас кричали да, например 30 минут назад активно-активно со всех сторон каждый себя обозначил сейчас тишина вообще ни одного крика одни кукушки кукушек кстати вообще полно 3, 4, 5 самое большое видел фраз летают так полянку-то я смотреть-то смотрел. Расстояние там показало, а он там уже. Вот она коза. Лежит уже наелась, наверное. Коза лежит. Это хороший признак. Значит, меня еще на этой полянке никто не спалил в общем, сел бы я где-то вот здесь, в березках, и сидел бы за час до вот этого момента, когда начали, начали они активно кричать. Пришел, сел бы, посидел, они обязательно начнут кричать, покричат, опозначат, кто где. И еще минут 30-40 можно сидеть на этом месте, никуда не уходя. Они начнут Женя, особенно раз вечера Они начнут пастись Если никто не выйдет Тогда есть смысл Смещаться в сторону Того голоса Который более нам понравился Ну то есть мне Вот понравился мне Вот с этого угла Я сюда пришел Вот на этого сейчас я с рогами посмотрел Надо было бы мне мясо На мясо я бы его стрельнул Интересовал бы меня это как трофей Как трофей бы я его стрелять не стал Когда есть выбор Такой можно шанс не использовать Такой шанс Появится еще не один раз По крайней мере по высоте рога вот с двумя отростками даже были выше, чем у ту этого Ветра вообще практически не стало, вся, вся трава стоит Близко мне сейчас никому не подойти будет Если только застать их, когда они будут бодаться Ну там или друг дружку гонять Тогда есть шанс Сейчас придется только так пройтись, далека глядеться Сейчас сюда кусты пройду пойду за конем. уздечка у меня старая и как бы желание ворона ее порвать все больше и больше появляется то ли чувствует что нитки или ремни там сдают вот так вот в общем вот так иду дальше а вот этот короче стоит красивый Рога маленькая, несимметричная, поздно уже заметил, он меня видит. Вышел он, короче, где я шел. Вот я шел вот этим местом как раз, как он стоит вот этими кустиками. Потом вот полянка, которую я там показывал. И вот в эти кустики заходил козлик. То есть вот прошло буквально полчаса времени. И вот он тот самый, который я говорил слева, остается еще один. Вот этот покрасивее. Может повернется боком. Посмотри. Рога высокие. Вот я обычно по ушам сравниваю. Ладно, чего нам друг на дружку смотреть, мы еще с ним встретимся не раз. Я так думаю, пойду дальше в сторону, в сторону ворона, надо мне заворачиваться. Ну, вот так вот. Там потом в комментариях пишите, интересно или нет. Рассказы. Рассказы такие. Когда я хожу и рассказываю, как бы я сделал, или как я делал, и почему бы я так делал. Ну, почему? Это потому, что это приносило свои результаты. Поэтому я так делал и делаю. Многому, конечно, еще приходится учиться. Но это все со временем, это все с опытом. Ну, так вот. -от.